разговор сегодняшний будет по поводу Amazfit BIP который у меня уже в использовании около двух месяцев на нем стоит русский циферблат кастомный из прошивки в описании будет видео о том как прошить данный браслет как установить другую оболочку, как поменять циферблат вот. В этом же видео я хотел бы рассказать о других функциях данной данного девайса. А, у многих людей есть такое приложение, как Mi Band, очень полезное, хорошее. Вот хотелось бы остановиться поподробнее в этом приложении о настройках Amazfit Сейчас происходит синхронизация с моими часами данных данные синхронизировались пишет сейчас запустится наша оболочка конечно на mi band 2 намного быстрее про их сходила синхронизация коннектились они гораздо быстрее Здесь же нужно немного подождать для полной синхронизации. Дальше у нас открывается меню тем, о том, как им пользоваться и как устанавливать сторонние циферблаты. Я уже рассказывал в предыдущем видео, ссылка также будет в описании. Вот, это стандартные циферблаты, которые предлагает компания Xiaomi к данному продукту. Продукт без проблем коннектится с их приложением, есть специальные настройки от компании, но хотелось бы поговорить о другом. Сейчас прошивка стоит 1.086. Данный девайс я уже настроил под себя, и этот фитнес-трекер у меня находится сейчас на правой руке. Здесь можно поменять руку, правая и левая. Видимость включить-выключить для прошивки это немаловажную Роль играет через приложение сторонние. Если будете прошивать, то ну, желательно будет включать. Найти часы. Функция очень хорошая. Также на часах можно зайти в часы в меню. В настройки. Найти телефон очень помогает обоюдная связь. Такого нами бан 2 нет. Это как бы одно из отличий, поскольку здесь и циферблат больше, и информации, выводимой на циферблат намного больше. Вот. Далее, есть еще поднятие запястья. У меня здесь выключена эта функция при поднятии запястья в определенное время можно выставить циферблат будет загораться чтобы меньше разряжался я выключил эту функцию у себя дальше определение пульса тоже выключил и во время сна ну мне эта функция не нужна. мелодию по умолчанию для поиска можно поставить вот либо выбрать мелодию вот так далее настройка экрана часов самое интересное у меня из настройки экрана на часах работает только настройка пункт далее можно вывести пункт таймер сюда же он изначально выведен пункт будильники и при включении разблокировки и включение у нас будут эти функции доступны погоду также мы выводим в видимый режим статус Компас и функцию активности. Все, сохраняем. И теперь наш замечательный чудо-браслет работает со всеми этими функциями. Так как мне они не нужны, я оставил себе только настройки. Далее настройка погоды в том городе, в котором вы находитесь. Выбирайте температуру в Цельсиях, либо же Фаренгейта. Определяться будет, Вер, вернее показывать будет. Ну вот в принципе и все по настройкам. Здесь же можно и отвязать браслет от приложения Miband. Это также нужно будет при прошивке. Всем, кому было полезно данная инструкция, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться. Можете добавить меня в друзья. Для этого вам нужно будет на паузу нажать и отсканировать мой RQ-код, который вы видите на экране. Либо же по ID найти, предложить дружбу. Я добавлю всех в друзья. Тогда в этом приложении вы сможете просматривать статистику мою за день. Также я смогу просматривать вашу. Общаться можно будет через WeChat приложение китайское, либо QQ. Вот. У меня они подвязаны к данному приложению. Все, всем спасибо за просмотр, до свидания.